Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала На улице минус 12, ощущается как минус 18 Если кто не верит, зайдите в Яндекс.Поводу, сразу же увидите Утром было минус 20, к сожалению, сейчас у нас минус 16 на самом деле Наш градусник, показывает минус 16 Пришли мы вечером кормить свинок Немножко подмерзло у них Покажем, что мы за день сегодня сделали в кратчатнике Полы, крылетки и все остальное Ну, пройдемся по дому и все остальное Так, сначала нужно их покормить они все хотят кушать. Они среди лук. Ну, как обычно, на муку. Мука угу. Кушайте. Сразу чуть как слышно, да? Ну, угу. соответственно, Эта пилка у нас идет сюда, на да, забой. Надеюсь, на выходных. Кушайте. Кушайте, дамочка, поправляйтесь. Ох, все белые. Попала вам, так попало. Сейчас вам водичку То есть я специально покажу вам зрителей, какое количество нужно, чтобы покормить свина. Ну, не почистить, хотя и чистить часто тоже немножко. Ведро воды. Теплый. Теплый. Набрали в дома. У ванной. В ванной. Так а куда ведро еще поставишь? Ох, они напиточки хотели. А у нас вот такое ведро есть О, ведро так да ведро. Зато набрал один раз и все. Очень хорошо, удобно. Питки тепленькой водички. Охенькая им. О, аж бьются. О, вода, видите, как пошла? Ух! Тепло-тепло. Пар. Тепло. Посите, Нам понадобилось 2,5 минуты. Ну да, так, почти друзья, угадал. Сын, здесь уже в потому что теплая вода. Угу. Идем в кручатик. Веду забираем. <свят> Веди нас сосалин. Я тут не пробирался. H2 подмерзает. Ловенько. Ну конечно, а? буглеватель работает. Так, ну рассказывай, что мы сделали за сегодня. Первое. Сделали а еще один вот такой каркас для будущей клетки на 2 метра да. и метр ширина. Сделали вот такой дальше помост. По высоте он, между прочим, 20 сантиметров. Ну, как и тот. Ну, 20 сантиметров. Очень удобно. Хорошо, прочно. Попрыгали, уже побегали. Да. Главное, а. чтобы сейчас не поломался. Прикольно будет. Здесь перевороточки делали. Так, здесь одна клеточка, здесь вторая клеточка. Угу. Перегородки, как я и все они съемные, то есть без что проблем. Да. Так, показывай, я, что мне же неудобно показать. А, что надо? Ну, одну хотя бы. Тут же вынято, зачем ты внимаешь. Покажем, чтобы здесь то же самое. А? Да. Да. Выставляете легко. Даже я Ну Ничего себе. А? Так, по высоте клетки мы еще, как видите, не выставляли, то есть... Нужно уставлять, да. подвигать, сделали, а нет, еще не до конца, Юля там. Но все равно хорошенько так. Не-не-не, то есть, видите, там ножку нужно подрезать будет, Ну чтобы немножко. Играла в уровень. И сеточки, да, и сеточки купим? Да, и сеточки. Да, кормушки мы эти уже забрали. Собоем, обработаем. Это тут ее надо мыть. Сделаем. Так, проходите, дамочка, проходите. Покажите кроликов. Ой. Это мой рабочий телефон. Ой, Супер телефон Так, ну что вы тут? Дайте, брат, кровь. Как дела? Ну вы что, комбикорм, дела? видите, я снимал видос ага. по поводу того, что добавлять в зерно, точнее в комбикорм разную трахамудье в виде зерна а, Он думали. все на земле я Показываю вам, ага, высыпали все? Все да. вот лежит, все лежит что здесь высыпали, ты видишь? Видите? Да А ты тут кто, одна? А да, да, да, да сколько их там. А им тут тепленькая, много, дружеленькая. Еще напротив у них работает обувиватель? Во вообще смахаемся. им хорошо тут Вообще так, друже. Так, это кто у нас тут, мальчик-девочка? Это мальчик наш. красавец, говорят, мне он железистый. нравится. Да. Вот. Так. Вот так. А вот беглянка наша. Сейчас покажу. Девушка. Вот эта девочка бегала по улице, сколько, три или четыре дня? Три или четыре дня, да. Ну, Словили, сегодня. Славили. Это тоже девочка. Хорошая девочка. Прыгай, мальчик. Прыгай мальчик. Да, скажи, я Показываю буду. Скажи здесь, что у нас уходит. А, прыгнул, правда. Так, я не знаю, открывать или открывать, они там все равно прятались. Это роддом, тихо. Рудом. Тихо, По поводу, друзья. Так, так, аккуратно от сейчас. Um, у меня большое количество комментариев, почему я сделал маточники там, а не здесь, для работы спереди. Угу. Да потому что я идиот. Объясняю. Смотрите, водопоение у меня вот здесь на сеточке. Да, можно просверлить в деревянной поверхности и вставить туда ниппель, да? угу. И проложить трубопровод с задней стороны. Но для удешевления клетки задняя сторона у меня деревянная. Поэтому, первое, нужно было бы сверлить дырки, это раз. Второе, в любой момент могут сделать, смотрите, что сделать. Опа! Угу. Здесь я это вижу и устраню сразу же. А там не а видно, там да, да. задняя поверхность к стенке. Получается, мне от стенки нужно будет убирать, ну, проход маленький. Угу. Тогда и здесь прохода нормального толкового не получится. И там прохода тоже толкового не получается. Угу. А что платить одному? Сколько ремонта? Вот ремонт, а там ну, получается вот так, ну да, -ля -ля -ля -ля -ля -ля. Но, ну при... уходили, ну, чтобы ремонтировать, если что, не дай боже. Вот видите, как она согнулась? Из-за того, что мордочками я вот видите, я даже подвязывал. Mm. Мордочками тычут, некоторые не за сам сосок хватает, а за всю. Ну они как соскакивают, да. да. Некоторые соскакивают, поэтому затоп постоянно был или потоп. Постоянно мне не хватало бы воды. Uh -huh. И яморойно, потому что около стенки постоянно была большая влажность. Около стены. Uh -huh. Поэтому я сделал водопоение спереди. Да, неудобно работать с маточком. Да? Чего, вообще-то нормально. Ну как нормально? Даже ну, надо мне... же вот ну, ну, своим... но не то. Но, не конечно же, меньше удобно. Видите, вот как. Вот так. Посла, девочка сюда. Впереди удобнее, но из-за того, что мне вода это геморрой, а там делать это геморройный, да и смотреть за этой водой потом тоже это геморрой. Я решил, что не буду я испытывать по поводу а просто сделаю спереди, а малышей буду там держать. Что еще вам сказать? Иди показывай. Так, что? поплетка? Поклевка. Вот открыли, начали уже Разбирается с секциями, так что, если что, чистить, будет удобно. Дальше, по высоте. тут, ну, короче, вы хорошо. Да? чтобы Чтоб мне максимально было проще расстать до задней стенки. То есть до площадки. С этой стороны у меня будут маточное отделение. Так здесь так только хорошо. будет мамки. Рассчитано это данное. Ну, здесь 8 метров. Угу. А рассчитано было на 20 кролика маток. Но из-за этих дурацких ножек здесь получается небольшой. Ну, 4 сантиметра я каждый раз теряю Там, здесь, здесь Короче, сделал 19 кроликоматок в данном помещении Помещение э, размере 3, ой, 3 ширина, 8 длина 3,30 вообще-то, здесь 30. Получился. Угу. Получился. Угу. С тачкой я могу ходить ну, да Поэтому 19 кроликоматок в первом помещении э, За такие копейки, которые я построил этот кроликатник, я считаю это вот ну, а здесь получится уже, конечно же, сколько ячеек у нас? 15. 15 ячеек где-то на 200 500. малышей. 200. Ну, это тоже, короче, мало. На Планы на этом уже совсем радиозные. <связано> совсем радиозные. <честно. связано> Главное, это мне сейчас больше, чем том. Но сетки у меня сейчас нет. Денег нет, сетки нет. Кролика на продаже Но зато нет. Зато как появится, сразу оп, да, и клетка готова. Видите? Да, и сразу же mm. сеточку на низ, Одна и вторая. Две клетки плев... готовых почти. Ну, вот клет... сделать там, только там сетку. Там третья. Здесь получается четыре клетки, здесь три, а там стол. Смотровой столик такой сделаю, ящик на дне повешу, чтобы повесить материал. Так. В дом пойдем, не пойдем уже? Останемся тут, наверное. Да, уже будем тут. Не, пойдем там дети одни, то что пойдем скоро в дом. На улице мороз. Ой, закрывать. крепчает, крепчает. А ты побег из этого крыльчатника. Я еще а, это, это вот. маленький, он хочет. Ну, куда а малыш? там две девушки сидят. Ага. У него тоже девушки сидят. Это надоело, там же свеженькие, новенькие. Папа у него НЗБ. Очень красиво, мне так нравится. Если кто папа чё, у него боже. НЗБ. пуси. А мама была черная, поместная. Бельгийц с паноном. Получился вот такой чудо. Мальчик. Все, друзья, видите, здесь сетки еще нет, поэтому мы вот так вот страдаем. Главное, что клетка есть. Да, клетка есть. На низу сетка есть, очень хорошо. Ну так они чище, конечно. Пока мы работаем, к сожалению, вот только... Вот так. Как только что, сразу будет по-другому. Сразу же. Все, оп-оп, и все. Нормально. Тут вообще роддом, тут спокойствие тишина. Самое главное, что вода у них постоянно есть. Кормежка есть, вода есть, все хорошо. Тепло. Тепло. Ну все, что надо крылям? Плодитесь размножать. надо крыльчат. Надо крыльчат. Ждемся. Ожидаемся. Между прочим, котные лампы довольно спокойно. Видите такое отверстие здесь вот? Я по первости закрывал все. тут. Малышей закрывать надо полностью. Потому что вылазит а в любую дырочку. Ламки нет. Они как поняли, у -у -у -у. Все, что там у них норка. Они туда все. И даже вот пока вот так я не закрываю, потому что и не стоит. Так, Они обогреватель очень работает. Ведут. Работает все отлично. Включено. У -у -у. И здесь, между прочим, таймер. А, он периодически отключается. То есть мы ставим вплоть до минуты. Когда ему включаться, когда ему включаться? Да, он немножко охладиться, потом опять. Вентилятор. Ох. Нет, ну, он маленький все. все. друзья, будем прощаться. Ремонт, точнее, стройка продолжается. На да. месте не стоим? На месте не стоим. Все хорошо. Мне, стоять. Все это бушно, друзья. Пол, посмотрите, что это, новая доска. Ничего. Нет, все бышно. Здесь. Это же бушная, где-то скоро, где-то это, где-то саморезик, где-то гвоздик. Ну, все бушно. Для того, чтобы заработать, надо где-то сэкономить. Ну и здесь уже влепим, доделаем до конца. Угу. Оно получится буквой Г до, кон... до стены угу. и здесь до прохода. Угу. Здесь стол должен стоять. Небольшой такой. Угу. Ямку, если все нормально, то лом возьму, лопату возьму. На карьер съезжу, постараюсь на мотоблоке и привезу сюда. Ну, надо сюда полтора точно, а то и больше. Ну, может, два рейса. Не знаю, снега много, очень много снега, постараемся Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте свои оценки, пишите, комментируйте. Более-менее клетка или фигня полная. Я понимаю, что дерево, ну блин, сейчас мне проще из дерева, чем потратить на металл, а, как-то так. Угу. Все, всем пока, подписывайтесь, всем счастья, здоровья, благополучия, стройтесь, развивайтесь, лепите, лепите и никого не смотрите. Не смотрите. Всё, не всем пока. Вот, зависть, это самое. Большой грех. Не завидуйте, делайте сами. своими руками. Корабенько, кривенько, ну для себя и себя. Все, всем пока, уходим. Пошли. Все.